Это чудо Когда ты когда достаешь эту карту мне Кажется, что ну, она не может как-то тебя вот, В твою ситуацию попасть Она прям попадает в точку Я юрист, 25 лет стажа у меня уже В этой области Я пришла сюда по личному то есть как бы По зову сердца мне это показалось очень важным и мне эти метавторические карты, техника, я считаю, помогут в дальнейшей жизни в отношениях с ребенком, с мужем, со своими родными. Я пошла на курс Мак-Карты, основы для того, чтобы расширить как-то свой рабочий репертуар, так скажем, да. То, что я работаю уже два года детским психологом с дошкольниками. Поэтому мне очень интересно было, как вот картами можно работать. Пюже применяла в практике. Благодаря вот новым знаниям, да, вместе с родителями, вместе с воспитателями, вместе с детьми тоже, да. Катя очень доступным языком, очень чувствует аудиторию Если то Если какие-то слова непонятные, она тут же прямо ловит и объясняет. Больше всего меня вдохновила сама Екатизина. Мне очень понравилась, какая она открытая как она делится информацией, насколько она тонко чувствует. Мне очень понравилось. Я испытала огромную, на самом деле, радость от посещения этого курса. Меня просто захватили метафорические карты.